Этот саундтрек не ни о никчемной жизни, не ниггер Этот рэпчик об успехе, что ты никогда не видел Этот мир жесток, если не знаешь местных аппетитов Спроси у хулигана, он будет твой репетитор Если твой контент говно, то ты здесь не засчитан Твой контент никчемный чел, ты даже не начитан Тут хулиган в деле, он вдупляет, что к чему Пошел уже на нам микроб, мало не будет никому ты не знаешь о ком тексты, когда владели шритом хулиган как Санта даст подарки, но его не видно. Здесь любовь лишь к тем, кто остается честен, добрых дел делает много остается неизвестен. Бабки во дворе детишек пугали хулиганом, но они не знали хулиган принесет детям бабки. Он самый добрый в этой книжной лавке Где книга это стример с разных объективов камер Хочется ламповых стримов радости и не грустить Коль кричишь неадекватен, на стримах лучше забыть Коль орёшь в микрофон или просто долбоеб, Вырубай скорее стрим, хулиганчик не зайдет, Не ошибается только дурак, важно и дальше верить в мечту На своих прямых трансляциях Не смей наводить духоту, сколько у стримов на счету Тысячи глаз твоя жизнь на кону, это достаточно сложный путь Попробуй манс ловить волну Не ошибается только дурак. Важно и дальше верить в мечту на своих прямых трансляциях. Не смей наводить духоту, сколько от стримов на счету. Тысячи глаз твоя жизнь на кону. Это достаточно сложный путь. Попробуй, манс, лови волну. Слышишь, сердце стук, хулиган, никнейми Семь букв Он зашел в чат и сразу поднимает шум. Хулигана пистолет направлен на обойми доллары, если стрим твой интересный, полетят донат патроны. Он пришел и тут же стример засияла часть. делает добро, другие закрывают пасть. Кто-то на словах, а он на деле лучший, он ворвется в топы, когда ему будет нужно. Но он не один, с ним в тандеме подруга Анна, Аня наблюдает за тобой, очень филигранно, Аня добрая, но видит, если ты гнилой внутри, хочешь с ними подружиться? Сердце двери отвори, Его подруга Анна или Анушка Анюта. Имя одинаковое, но всегда прозвучит круто. Аккуратно наблюдает, милая в чате девица. Покажи ее, маму, ли она точно восхитит. Не ошибается, только дурак, важно и дальше верить в мечту. На своих прямых трансляциях Не смей наводить духоту, сколько тут стримов на счету? Тысячи глаз твоя жизнь на кону. Это достаточно сложный путь. Попробуй, ман, волну. Не ошибается только дурак, важно и дальше верить в мечту.